Вот, здрасте. Ну, привет. Вот. Я, я хочу тебя попросить да, поделиться, поделиться, сделать отзыв о том, что с тобой вообще произошло за эти, не знаю, сколько уже сеансов, но не важно. Вообще, за этот, это количество сеансов, но это не последние, конечно, сеансы, еще будут в течение этого времени, от общения, от, от сеансов, от всего, и э, что, у, какой был изначальный у тебя запрос, да? что, что было не так, с чем ты ну, обратилась, или, вот, и насколько, скажем, уже этот запрос удовлетворился, или что-то изменилось, или в процессе, ну, в общем, расскажи, вот, то, что, можешь ну, так, я обратилась м, с, наверное, обычным стандартным э, набором, э, с, это, с обычной продуктовой корзиной, в которой, которой чего-то не лежало. Ну, как у всех, наверное. И какие-то сложности в отношениях э, с близкими и с неблизкими, ну, страхи переживания, просто настал момент, когда уже было прям невыносимо это все вывозить. Вот, он вообще, честно говоря, давно настал. Ну, тут вот как-то так сложилось, что меня вот что-то привело а, к вам в чистое сознание. Вот, после сеанса а, я даже не поняла, как это произошло. Сначала я в сеансе я говорила Вике, что я ищу любовь, а ее нету, я не нахожу. Вот я ее искала и хотела в нее как бы завнорнуть. Есть даже английское выражение, упасть в любовь, да? Вот. А в какой-то момент я вообще не помню этого. Вот мне до сих пор удивительно, что я не, вообще не было никакого перехода. Я просто раз очутилась там. Я поняла, что падать некуда. А что тут у меня все будут падать, потому что это же я. Я вот это ощущение, видение, чувствование того, как ты растёкся, я до сих пор, я очень хорошо помню это ощущение. Растекся, и ты есть оно. И здрасте! Ну, это, конечно, да. Осознание того, что это было всегда. Это всегда. Ты вот так всегда с этим ходил, был и жил, но просто этого не видел. Вот и всё. А потом увидел. Вот так это было. Чувство, да, любви вообще безграничной и той, которая растворяет все. Я, я не могла там найти ни, ни, ни страха своего, у меня страхи были перед работой, перед новой. Еще что-то, я, ну, я что-то такое пыталась найти плохое, но ну, оно все там как-то вот как в кислоте серной. Все расстроилась, нет, я ничего не могу найти. И вообще мало того, вообще никого не могу найти, как будто везде я одна, я и это вообще, ну чувство такой благодати и чувство, что, а вот это вот правда, ну вот, то есть вот, а вот это вот так и есть, ну то есть безо всяких там. Безо всяких... Сом, без сомнений, да? Безо всякой, лжи, лжи, да безо всякой лжи перед самой собой, безо всяких оправданий, безо всяких да, сомнений каких-то. Просто это так. И э, понятно, что никуда это не денется. Это потому что так и есть. Вот. А что касается таких житейских, бытовых плюшек, могу о них тоже рассказать. Да, конечно. У меня, во-первых, были физические такие тя тяжести, а напряжение в теле, вот в плечах, в шее особенно я очень чувствовала. Потом периодические мигрени были ну, в, в известные дни, очень сильные мигрени, мучающие. Вот. Вот сейчас был этот период, их нет. <смех> <смех> Тоже появилось новое чувствование тела своего физического. Опять же через через любовь, через ну вот это вот иронию, радость, легкость и ну как бы вообще на все можно смотреть через это оказывается оказывается. <смех> Вот, что еще? Энергия больше стала, вот, что касается дел каких-то повседневных, м -м, забот. Ну, просто, не знаю, пархаешь и делаешь, и все, и, и не заморачиваешься, что там... Ой, что я, я, я вот сейчас уже не могу даже представить, что я сейчас мучилась каким-то вопросом. А Что-то мне нужно сделать, вот какая-то задача стоит, и я, а, не хочу я, или там ой, у меня сил. Ну, вообще, вот пошел и сделал. Вообще, как в каком-то сеансе, да, парень повторял, улыбайся, делай что хочешь. <смех> Смеялся при этом. А, еще у меня тоже прям на репите фоново. На следующий день, вот после вот того, что вот я почувствовала, у меня был пашен голос вот, отрывок, фраза из тестовой медитации, все очень просто. И мне это прям, мне вот эти вот простые слова, все очень просто, но они, они наполнились таким смыслом. Ну, просто невероятным, они у меня вот прям весь день, вот весь день фоново-фоново звучали, и не один день потом, вот. и, и сейчас до сих пор вот это всплывает, что все очень просто, боже мой, сколько заморочек на пустом месте, просто невероятно, ну, и, конечно, огромная благодарность, потому что, ну, как бы, да, самому это не понять, это вот, да, Нужно, нужно, чтобы тебя туда сводили, провели туда. Проходите, пожалуйста. Проходите, заходите. Тут хорошо. Вот так. совершенно через другую призму смотришь на отношения с близкими. Там тоже ничего не может быть плохого, чего-то деструктивного. вот А еще такое интересное чувство такое оно тоже так иронично как-то выглядит и я, я все время улыбаюсь что я все могу и это так просто я, я просто все могу ну вот как-то даже может смешно звучит я не знаю но на самом деле вот это ощущение нет ничего невозможного вот ты все можешь вот так а еще вчера это было, у меня родилось тоже во время сеанса, родилось, это, родилось такое сравнение, что наши все вот эти деструктивные штуки, убеждения, они как старая, страшная. Очень стрёмная кольчуга, помнишь? Я сказала, я ее прям, я прям себя в ней увидела, и причем она тяжелая, она такая, она выглядит отвратительно вообще. Просто вся ржавая хреново сделанная, и ты вот в ней стоишь, такой герой дня, рыбицы, вот так вот пот вытираешь, тебе тяжело, тебе плохо, и ты в ней ходишь. А кругом, кругом хорошо лето, и тебе жарко в ней, и, и, и вообще, а ты в ней ходишь. Ну, потому что наделал, поэтому и ходишь. Вот, вот такое сюда, так смешно это было. Я, ну, я прям увидела вот себя в этой, в этой, в этой херне. Наверняка сейчас вот что-то забуду сказать, то, что еще хочу, наверняка, сейчас не все скажу, но вот общее состояние такое, вот красотища, красота, красота, ляпота. Ну что, я рада, ты молодец вообще, умничка, и продолжай, как говорится, Придерживаться э, а. тех инструментов, которые, которые в процессе общения и в процессе курса в целом, да, предоставляются, скажем так. Предоставляются очень хорошо. Это прям вот инструктаж такой, такой рабочая инструкция по поведению повседневной жизни. Да, вот эти все вещи про самоиронию, про жалость к себе, ну, это, конечно, вот это в первую очередь. И сколько этого много было, оказывается. И что жалость к себе, ну, это вообще такая вещь ну очень плохая. Плохая. Вот. Очень вымучивающаяся. Вымучивающая, да, и э, навешивающая такие э, шоры, и такие искажения дающие, М -м, просто вообще, это просто, ну да, это вообще, это, это удивительно, конечно, <с afraid> когда проникаешься вот этим, это удивительно вообще, вот эта жалость к себе, М -м да, страшная штука. Вот. О, да. да, человек, когда он находится во власти, обижался, он не способен любить. Вот. Да. Там ее нету любви. Да. Отсюда и все вот эти мучения, уничтожение и так далее, заболевания. Да. Ну да, и сейчас вот стала э, ну, наблюдать невольно ну, за поведением других людей и вот видишь э, отчетливо э, вот что вот она вот она причина ну как не знаю причина не причина но вот отчетливо и видно как как как люди ее вот э, интегрируют в жизнь свою вот Прям вот настолько на этом все замешано, завязано на важности, на жалости. Вот. И, конечно, избавиться от этого, но это, ну, это огромное облегчение. И, и ну, уже обратной дороги, уже во, уже я туда не за что меня там не ждите. Благодарю за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем, кто репостит наши видео в своих соцсетях.